Здравствуйте, коллеги! С вами на связи Татьяна Каверина. Сейчас я вам расскажу, как я рекрутирую в соцсетях с помощью опросов. Итак, как вы уже знаете, ваша страничка должна быть оформлена. У вас должны быть друзья, фотографии и заполненная стена, чтобы людям было интересно заходить к вам, читать, и чтобы они возвращались снова. Итак, ВКонтакте. Нажимаете вот сюда, что у вас нового, «Еще». Выбираете опрос, тема опроса, пишите, хотели бы вы получить дисконтную карту со скидкой 30-31% от компании Эйва. Варианты ответа. Всего два варианта. Да, хочу, нет, не нужно. Прикрепляете фотографию с дисконтной картой. Найдете в интернете любую. Там масса вариантов. Все. Отправить. У вас появилась на стене, и у вас появится в новостях у ваших друзей. Люди, которые захотят карту, они отметят ⁇ Да, хочу ⁇ Здесь у вас появится, сколько человек проголосовало ⁇ Да ⁇ и сколько ⁇ нет ⁇ Люди, которые ответили ⁇ Да ⁇ вы с ними связываетесь, рассказываете им свои условия и регистрируете их в компанию. Как представителя в Одноклассниках, как это можно сделать? Так, точно также. О чем вы думаете? Вот здесь вот есть опрос. Точно также вставляете. Хотели бы вы получить дисконтную карту со скидкой 30-31 процент от компании Айван? Точно такие же варианты ответа: да, хочу, да. нет. Не нужно. Ну, на свое усмотрение. Отвечающий галочка может выбрать только один ответ. И галочка результата видны только после голосования. Дальше что мы здесь делаем? Добавляем фото. Добавим. И еще один момент. Здесь нужно отметить друга. Вот тут нажимаете. И выбираете друзей. Два. Три. 4, 5, я обычно выбираю ну, 20 человек. 7, 8, 9, ну, допустим, пускай будет 10. Когда вы поделитесь, вот этот вот опрос появится на стене у вашего друга. Поделиться. И также он появится у вас. Люди, которые ответят «да», вы с ними связываетесь, Пишите им свои условия, как зарегистрироваться. Берете у них данные, ну, дальше с ними работаете. Это одноклассники. Facebook. Тут в принципе то же самое. Нажимаете сюда. Опрос. Точно так же задаете вопрос. Варианты ответа. Да, хочу. Нет. Добавляете фотографию. И здесь точно так же можно отметить друзей. Смотрите, отметить друзей. Кто был с вами? Ну, например, выбирать букв, буквы А. И вот здесь вот снова буква А. Снова буква А. Вот смысл понятен. Здесь тоже можно 20-25 человек. Каждый день, пожалуйста, не делайте опросы. Делайте перерывы через день, через два дня, чтобы вашу страничку не заблокировали. Так вот. И нажимаете «Опубликовать». Все. опрос опубликованы. Они точно так же появились у вас на стене и точно так же появятся у ваших друзей. Все. Спасибо за внимание.